Сейчас зайдем в кабинет. И что мы видим? Баланс по нулям. Скам, друзья. Скам, скам, скам. Ну что ж, админ собрал монеты. Кто депонировал? И тючу на воркутю. Вот я сюда депонировал опять монет. Ну, я пропукала. Ну, ничего страшного так как мы работаем без вложений, он давал возможности по-тому зарабатывать абсолютно без вложений, то никто ничего не потерял. И такое вот бывает. Потому я и говорю, работайте без вложений. Под 25% процентов высокодоходный хайп, естественно, это риск. Некоторые проекты работают, некоторые баблосборники